Я хочу сказать вам, что те, кто сейчас меня слушают, уверены, что вы ищете способы, как лучше улучшить свою жизнь. Кто-то ищет отношения, кто-то хочет больше зарабатывать деньги, кто-то хочет улучшить свое здоровье, понимая, что все причины у нас самих. Но множество тренингов, информации, которые разбивай, раз, просто разбивает ваше внимание, вас уже наверняка запутало. Поэтому я приглашаю вас на ближайший мастер-класс, ссылочка под этим видео, на котором вы разберете структуру, на каком этапе вы находитесь, что вам нужно делать, как нужно делать, почему для вас важно делать и зачем вообще вам нужно слушать меня или кого-то другого, как это связано с вашей главной задачей жизни. Надежда Новосельская, психолог-коуч, ссылочка под этим видео. Ну и, конечно, после регистрации на мастер-класс вы получаете подарки.